и снова всем большой привет привет привет а, значит смотрите сейчас мы будем э, за череп выдергивать весь позвоночник декомпрессируя соответственно весь стол позвоночника Там может дойти даже до крестца и до копчика но сначала протестируем вот человек лежит э, спиной вниз до да, астиста отросток четко показано да, он вниз направлен поперечный в бок направлен. А если позвонок повернут, мы чувствуем, снизу бы за протестировали, он повернут, да? То, соответственно, боковые тоже повернуты, куда-нибудь они сдвинуты, либо вот сюда, либо сюда, вот. Какой-то небольшой люфт у них есть. Соответственно, вот это вот нам надо понимать как бы в 3D. Берем за сзади, нет, это ничего не делал вообще, человек подтверждаем, чтобы он ничего не делал, не помогал, а полностью расслабился. Вот остистые проверили пальчиками там, да? Теперь боковые отростки. Вот сосцевидный отросток идет, у нас видно грузинно-ключичная сосцевидная мышца, вот она, да, и за ней, прям вот тут вот, сразу атлант, там сантиметр поступили вниз второй позвонок, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой а также протестировали Астисты теперь любыми пальцами, можно большими каким удобнее на наклоны где выпирает вот все прошли на ротацию на кивок так где подвижность есть где нет где выпирают. Ну у тебя как бы ничего такого особенного нету все все в норме сначала мы разминаем шею дальше убраться спазма. чувствуем что она легенькая вот лежит не, сам ничего не понимаю, вот, под черепом лежит, качается на наших пальчиках вот так вот да? uh -huh. и прежде чем поворачивать или какие-то приемы делать в боковые, да, лучше сначала растянуть декомпрессировать для этого сворачиваем просто на вот такую полосочку она у меня уже была бывавшая уже в ходу уже потрескалась эта полосочка швом желательно развернуть от тела человека, да, uh -huh. чтобы не поцарапать его, и вот в ту сторону, чтобы не рвалась. Если uh -huh. сюда, то рвется с этой стороны, вот видите, uh -huh. надрывы. Uh -huh. А шов он крепкий, он с той стороны скрепляет. Под череп под, подводим. Спустись немножко по столу туда. Еще, еще, еще, еще все, все, все, все. Значит, для тех, как худая, шея достаточно просто потянуть уже достаточно. То есть не обязательно дергать. У кого-то уже и так будет хруст, у некоторых болезненная, очень шея, да, поэтому не торопимся прям сразу дергать. Потянули, потянули, вот так с натяжкой покрутили и раз вбок, раз вбок. Это вот можно атлант поставить Такие легким движением. Все говорят, что атлант сложно поставить, но на самом деле все очень просто. Вот любой легенький движение. Захватили здесь над носом, ну, естественно, чтобы он дышал. Предупреждаем, чтобы расслабился. Не угадывал мои движения, глаза закрыл, челюсть сомкнул. Ну, видите, я вообще бедром стол, стол угу. никто не, не едет, только человек. И да, может ноги хочу. зафиксировать ему? О, хорошо, прям было, да? Вот я даже не сильно дернул, но за счет того, что человек большой, он своим собственным весом прижимается к столу. Если бы он был легенький, ну как Татьяна у нас, например, да, то надо было бы, чтобы другой человек придержал за бедра, либо прям лёг на бедра. Вот всем своим весом, да? не подсел на бедра ну попробуем сесть, так, было где? Говори? шея вот, здесь. вот. Да. два, подзонгал вот здесь угу. Пятый. а в грудня не пошло? не, не было, не было давай, спускайся еще вниз все, все, все если заметили, вот теперь нюансы, да? я дернул его горизонтально Получается вдоль позвоночника. Вот. Если хотим, хотим до грудного отдела, чтобы дошли, да, тогда будем дергать вверх. И за ременные мышцы там где-то до 5-6 дойдет. То же самое. Упираемся. Расшатали, расшатали. Ну, соответственно, смотрите. Когда мы дергаем, себя дергать неудобно. Локти упираются да, вот мимо себя. Вот туда. И теперь под другим углом так, Сейчас до куда дошло? До грудного дошло, Да. Вот примерно до 5-6, видите, доходит. Еще спускайся. Третий нюанс: если у человека э, выпирает назад третий-четвертый позвонок примерно, да, то есть лордос, у него, естественно, лордоз должен быть, да, Он у него спрямлен, то тогда мы вот этим краешком как раз где у нас шов, да, отгибаем под серединку вот уже ладос мы увеличили да и основное держим не за все полотенце а именно вот за этот краешек да то есть нам mm -hmm. туда возились нужно и движение было вот такое с кивком вот таким подняли oh. и вот туда кивнули раскресли, раскресли, и опять же хрустнуло, да вот такой приемчик есть нюансы и еще один прием когда мы берем уже потолще полотенце нам понадобится вот такой, например, скручиваем такую полосочку, чтобы потолще было вот за голову, О, обнимаем его всего, и здесь важно захватить снизу за затылочные кости. Не вот здесь сбоку, да, во-первых, два хватаем, верхнюю и нижнюю часть, а потому что ухо можете сорвать, mm -hmm. да? а туда за затылочные кости, вот прямо вот здесь вот, вот мы захватились, вот, вот тут видно, да, mm -hmm. вот прямо за этой затылочной кости хватаемся, соответственно, там натяжение посильнее, а здесь, чтобы не задушить, вот полегче, такой воздушное пространство оставляете, вот, и там, вот там вот хватаемся сзади. Расшатали, упор в стол. Да. И тут тоже можем маневрировать. Если вот под таким углом череп у нас, да, то в основном верхняя часть. Если вот под таким углом, то уже грудная часть пойдет. Шатали и. Держали. До груди дошло, да? У вас свет изменяется лицо. Прозовела Ну естественно чем человек старше Тем все осторожнее делаем да? Спускайся сюда У людей после 70 лет Может? Да, Спустись чтобы коленками зацепиться за стол Еще один период зацепились коленками Ну если у нас нету Ассистента да? Тогда он сам цепляется коленками ну, У профессионалов есть специальные столы это уже другие столы, в которых всякие там штыри вставляются, чтобы таз не придержать. Угу. Вот вот, да? Мы без них используем вот такую петля крессона называется, но это самодельная петля. Просто вот натянутая вот, тросик через трубочку. Да? Выравниваем серединку, чтобы было. Вот шею. И обратите внимание, клади голову. Все мои захваты были за верхнюю скулу. Вот мы тянемся за верхнюю скулу. Нижняя челюсть нам в данном случае не нужна. То есть верхняя только по челюсть. Посередине выравниваем. чтобы было Симметрично. Опять упор в стол. И у нас вот какая уже натяжка есть. Смотрите, что на ухо не сползло. До и... за... да, да? Да, поясница. Во, до да, поясницы даже дошло. Прям там когда пробило. <кх> В ногу не стрельнула. Поясницу прям так. Это да, на, на второй раз, когда второй раз. раз, раз. А, Заметили, второй раз был. То есть я дернул один раз, человек не ожидал, что не я дернул второй раз, поэтому расслабился так. и поэтому я успел поддернуть второй раз. Вот второй раз уже конкретно дошло. Ну, по поводу поясницы, ложись немножко назад, обратно возвращайся. Так хорошо. Хорошо. Уже в нервану. Поясница как пробила. Больше ничего не надо. Отдельно для поясницы, да? Если человек жалуется на поясницу, и мы его уже до этого размассировали, да? То теперь, чтобы дошло до тут обязательно, предложим ему сесть на попу, садить просто И под поясницу подкладываем... Подушка, на вот такой вот высоты, как раз тазовые кости закончились, да, и вот ровно под поясницу получается. Выкачиваюсь назад, Докачивайся. Вот, ноги можно тоже поднять на другую подушку, подумай. Подни. Вот, получается, мы как бы препятствие делаем для поясницы. Сейчас mm -hmm. волны пускать будем. Полная, да нет, без изволны, наверное. Под череп. Натянули, натянули. Если человек видит, что не расслабляется, да, то я такой, как бы медитационную сказку рассказываю. Представь, что ты лежишь на пляже, теплый песочек, мелкий, такой мелкий под тобой. В небе не облачко, чисто голубое небо. И где-то там, наверху. У тебя нет ни одной мысли, тебя ничто не беспокоит. Ты только наверху ты замечаешь одну маленькую одинокую... Человек. Акула. О, целая стая полетела. <с> О, прям. Ну, поделись мнением, докуда ты летел. Вот, До вот, пяток? Ну, это как для пятых. Да, да, да, да, прям. Так, видишь, это в расширение пошло там. О. Вот такие способы. О, О тащим. вытащим, ну, под поясницу можно подкладывать, вы можете маневрировать, либо вот такой вот прогиб, да, прямо он ложится, поясница как раз получается на самой верхней точке. Либо йога-кирпич, так называемый, да, ну, кто похудее, например, да, ему такой можно подложить. Либо гвозди, да, ну? либо гвозди можно, да. Ну, гвозди, конечно, кожу сдерешь, где это аккуратно надо. Следующий прием. Давай подушку нужно вытащить. Ох, да, да, ну, подушку можно вытащить. Хорошо. да? Прям, ох. Ох. Там гибкость привелась. Гибкость Чего? Чего? чуть туда чуть-чуть. Следующий прием ну, либо на пальчники да, либо какую-нибудь там салфеточку. Через рот, потому что делается. Предупреждаем, чтобы не было стоны челюстей. Пластмассовая? Да. Верху или внизу? Вверху или внизу. А, то есть она вынимается даже. Ну, тогда не получится сделать. Тогда на цели попробуем. Ну, да, вставать, да. О, о. а за челюсть было до... круто. Ну, а, Я да? вообще не ожидала. Ну вот, И сколько она сюрпризы еще есть. До черепа дошла даже, да? Я думала, что у меня нормально тут все, оказывается, есть. Не, ну, она всегда бывает что-нибудь. Чего нибудь бывает. Еще вот этот повернут. вот Завтра будем вот такие приемы делать поставил здесь замок прям седьмой и что будем второй поставьте поставьте поправьте меня пожалуйста ну может Женя это сделает а пока